Здравствуйте! Я Некрасов Анатолий, писатель, психолог. Многие, может быть, слышали или читали книгу «Материнская любовь». Это моя как бы визитная карточка. Но кроме этого у меня и много других книг. И сегодня мы с вами встречаемся по очень важной теме на этом замечательном марафоне Счастливы вместе» с темой, которая затрагивает очень многих, и как бывает часто, тот, кто считает, что она его не затрагивает, и что он это все, все вопросы решил, эта тема может догнать. Такое тоже бывает. А именно, как быть счастливым, живя вместе с родителями? И можно ли такому быть? Дело в том, что когда... Дети не решают вопросы с родителями, то через какое-то время их обязательно приведут к родителям, вплоть до того, что они могут в какой-то момент по каким-то причинам начать вместе жить. Хорошо ли это или плохо? Вопрос риторический, но давайте вместе порассуждаем. Тем более у многих, наверное, есть такой опыт совместного проживания с родителями. Я хочу сказать, что сейчас, сейчас вот наше время, в этом веке, этот вопрос однозначно, ну, я бы сказал, не отрицательный, как бы помягче сказать, но не очень положительный. То есть сегодня жить с родителями, это задача ну, не для слабых, скажем так. Потому что здесь возникает очень много вопросов, которые надо решать. Поэтому я буду идти по ступеням, теми путями, которые постепенно вас приведут к решению этого вопроса. Ну, первый самый простой способ и самый эффективный, кстати, это как можно быстрее, молодой паре, что? <смех> конечно же, конечно же, уехать от родителей. То есть, жить отдельно. Это самый простой способ. Но еще раз говорю, если все-таки оставить, уехал ему, ну все, выдохнул, избежал тех всех проблем, которые можно получить от совместной жизни с родителями и родителями, Выдохнул и успокоился. Нет, так не получится. Через какое-то время, если не решать с ними задачи, с родителями, они вас догонят. Каким образом? разные По разным причинам. Или у вас сложится так обстоятельство, что вам придется с ними жить. Или они там, больные, заболели, и вам придется их взять себе в дом. В общем, каким-то способом это к вам вернется. Если у не решены задачи. Поэтому просто уехать и забыть не получится. Поэтому, друзья, давайте настройтесь сразу на то, что я буду рассказывать дальше. Какие есть возможности решать эту задачу. Они важны и для тех, кто уехал от родителей сразу. Создал семью и живет отдельно. Друзья мои, не расслабляйтесь. Еще раз говорю, здесь могут в будущем быть проблемы. Поэтому дослушайте до конца, а не говорите, о, это мне не касается, я с своими родителями уже расстался. Не получится расстаться, потому что вы одно дерево. Одно дерево, а не корни, там вы ствол, там ваши дети ветки, то есть в принципе одно дерево. И нельзя вот так вырвать и сказать, это не мое, не получится. Еще, еще раз это говорю, запомните. это. Так вот. Первый, первый способ, и самый простой, это выехать, начать новую жизнь самостоятельную и строить свою семью. Но теперь слушайте дальше. Выехав, все-таки надо обратить внимание и на те вопросы, которые я буду говорить дальше. Но выехать не просто так. Нужно выехать как можно дальше. Ну, можно, конечно, не совсем далеко, но по крайней мере на то расстояние, которые они не могут преодолеть в течение, ну, как минимум 12 часов. То есть это, э, или хотя бы 6 часов, чтобы это было для них достаточно нагрузочно, появляться у вас неожиданно и говорить, я буду сегодня у вас, э, я приготовлю вам ужин, приготовлю обед, я уберусь у вас, я дом, вот я приехал, я соскучился, приехал, чтобы это сделать. Такие, когда вы далеко находитесь, такие поездки согласовываются, и вы можете вовремя отказаться, как-то там э, обозначить какие-то другие, э, встречи, э, другое время встречи, но, по крайней мере, какая-то ситуация управляема. Когда же родители близко, то вы можете получить неожиданный подарок в виде появления их своей, у своей двери. Я помню одна такая теща, пришла ко мне на консультацию с тем, чтобы я ей помог. И помог в чем? Чтобы я научил ее, что делать с ее зятем, который выполнил, как, как она считает, самое неожиданное, самое плохое в ее адрес, чего она никогда не ожидала. Дело в том, что она все сделала, как... И хотела. Она купила дочери квартиру. Причем не просто квартиру. А квартиру над, в этом же подъезде. Этажом выше. Чтобы совсем рядом. И вот на, на свадьбу подарили молодым эту квартиру. И все замечательно. И вот там она через ну дала им день отоспаться после свадьбы. На второй день... Она с ключами у нее ключи от этого дома, от этой квартиры, все как полагается. Она по хозяйски поднимается на второй этаж, на другой этаж, точнее, раз, что-то ключ не входит. Смотрит, и дверь какая-то другая. Она думает, ошиблась. Спустилась на этаж, нет, это мой, моя. Поднялась, нет, что такое? Постучал, позвонила. Зять появляется на пороге так стеной стоит. Что нужно, вот дорогая теща? Как что нужно? Как? А что вы сделали? Почему вы э, замок сменили там и так далее? Теща, у нас своя жизнь, у нас своя семья. А зачем вы нам? Как? Что? Он перед носом закрывает у нее дверь. И вот она в таких расстроенных чувствах пришла ко мне выяснить, а что же Почему он так поступил? Что с ним делать? В суд обращаться как. <смех> Но это редкий случай, когда зять, когда муж, понимая опасность таких отношений, таких близких отношений матери с дочерью, сделал все, что в данной ситуации можно было. А именно, ну, на первых порах хотя бы закрыть доступ э, такой несанкционированный доступ а в их совместное жилье. А то получится, как в том одеянии, а, а, то, в, том, в том анекдоте. Мама, ты почему а, приходишь меня, укрываешь ночью? Ну, сынок, чтобы ты не займешь. Мама, ну ты же стягиваешь одеяло с моей жены. То есть, понимаете, То есть вот, чтобы таких вещей не было, нужно, конечно же, как я сказал, уехать и уехать далеко. Почему я начал, начал с таких вариантов вот, отношений между родителями и детьми? Дело в том, что в 19 веке, да еще в 20 веке, еще где-то до 60-х, 70-х годов, еще с родителями можно было жить. Но уже туговато в 20 веке, все-таки разница между поколениями стала нарастать. Но после 80-х годов родители и дети стали очень быстро отрываться вот, друг от друга в мировоззрение, в понимании жизни, вообще во всех вопросах организации жизни. И этот разрыв все более и более увеличивается. Сейчас, вы знаете, время ускоряется. Приходят другие времена, другие дети. Все другое. Жизнь другая. Смотрите, что происходит. Интернет, прочее. А родители зачастую думают еще теми мыслями, теми э, картинками жизни, теми образами, теми правилами. И пытаются вам их навязать. Несоответствие огромное. Поэтому сегодня только... Вот на моей, я, по моим наблюдениям, только трое из сотни родителей могут быть такими лояльными, с которыми можно жить совместно. Трое родителей из ста. Кто же живет с родителями, если он живет, счастливый, вообще все классно, счастливы они вместе то им, значит, они попали в, эту, в это число трех. Большинство, как вы понимаете, 97% не попали в это число и имеют разную степень проблем, живя вместе с родителями. Идем дальше. Как еще нужно? Это неужели такой безнадежный вариант, что с родителями нельзя жить? Нет, с родителями можно жить, но. Ну, чуть дальше я расскажу об этом. А, но сначала поговорим о внуках. То есть о ваших детях, которые у вас и уже есть, или которые будут. А, что делать в этом случае? Скажите, что делать? Ну, как, бабушка, дедушка хорошо, рядом, вообще классно. У кого-то вот нет, они там мучаются, маются, там нянили, там э, женщине приходится не работать. Ну, в общем, как-то как, рано в садик отдают. Друзья мои, это лучший вариант, когда внуки не общаются с бабушками и дедушками. Ну я думаю, ну как не общаться? Увидеть, пообщаться, приехать, там щеку попить, прочее, все, там подарки получить, подарки вручить и снова восвоясить. Вот этот вариант более подходит. Но чтобы внуки жили с бабушками и дедушками вместе какое-то время, это вы знаете, это опасно. Это опасно в прямом смысле. Потому что буквально, даже на выходные, отправив детей к родителям, вы в понедельник получите других детей. Вы получите уже в чем-то с измененным сознанием. Они уже будут другие. Они уже будут не соответствовать ни вам в какой-то степени, ни себе, своей сути. Потому что своим тем мировоззрением, своим тем отношениям своими там пончиками, отружками, прочим, прочим. То есть они портят весь, во всю всю композицию жизни ваших детей. То, что вы выстраивали долгое время, вдруг ребенок приезжает и начинает уже диктовать бабушкины правила в вашей жизни. Это довольно распространенное явление. Еда, само питание. Сон, отдых, там, игры, все, все они переломают. И это не из-за зла, конечно, не специально. Просто у них другое представление о жизни. Другое представление о воспитании детей. То, которое у них было вместе с вами. И вы, наверняка, даже вы в то время, когда вы были еще более-менее близки с родителями в мировоззрения, даже в то время вы... Все-таки ощущали вот эту, эти проблемы между ними и собой. А здесь особое понимание. То, что дети сейчас приходят, вообще совершенно другие. Они приходят следующих поколений. Там Индиго, это уже, как говорится, прошедший этап. Уже там хрустальные, жемчужные, и еще там какие-то, и вселенские, и прочее. То есть дети приходят э, уникальные. И с этой уникальностью бабушки и дедушки никак не соотносятся. Поэтому бабушкам и дедушкам можно только одной бабушке и одному дедушке из ста поручить внуков своих на какое-то время. Одному из ста. Понимаете? Все остальное будет предано для ваших детей. Вот такая картинка. А что же делать? Что же делать? Теперь рассмотрим вариант, рассмотрим вариант, когда вы живете с родителями. Ну, как вы уже поняли, здесь довольно непросто. Очень непросто. Но есть, конечно, методы, позволяющие как-то это все-таки упростить. И все-таки трое, а три семьи из ста могут жить со своими родителями. Так вот, попасть в это число или увеличить это число — это все-таки задача по силам, но не всем, не всем. Есть действительно те, которые готовы трудиться так, чтобы эта задача была решена. А что за задача? Ну, во-первых, живя вместе с родителями, живя вместе с родителями, вы ни в коем случае не должны от них отделяться. Отодвигаться, дистанцироваться, закрываться. Там отдельное то, отдельно то. Они очень болезненно будут воспринимать все возможные ваши шаги на отделение. Когда вы далеко, это одно. Когда вы рядом и отделяетесь, это вызовет бурю неприятия, негодования и даже ну, серьезных конфликтов. Поэтому нужно, наоборот, идти к ним с открытым, как говорится, забрал в рукопашную, и с ними строить отношения, конечно же, на доброй волне, на любви, на уважении. Это, конечно, однозначно, потому что по-другому нельзя. Ими командовать не получится. Они сами готовы командовать, причем очень серьезно командовать. Поэтому нужно только уважительно и с любовью. Но прежде чем уважительность любовью с ними строить отношения, нужно научиться принимать от них все то, что они вам дают. Они дают вам очень много. Они дают советы, как воспитывать детей, как есть, как ходить. А почему поздно, а почему и так далее, и так далее. А что это вы покупаете? Зачем вы тратите столько денег там туда-то? А куда это вы поехали? Да вы что? Зачем? И так далее, и так далее. То есть научиться принимать от них все то, что идет от них. И, и, они, из, конечно же, желают вам добра. Но по-своему, на своей базе, на том мировоззрении, из той эпохи, но вы-то другие. И это соединить, это принять бывает очень и очень трудно. И вот здесь вот, конечно же, работа ваша внутренняя должна... Это просто экзамен. Это сплошной тренинг. Каждый день тренинг по полной программе. Да еще мало того, в этом тренинге же придется... Например, если мужчина примак, то есть он пришел в эту семью то ему придется еще решать вопросы и со своей женой. Потому что, не дай бог, он что-то скажет против родителей. Даже вообще не с ней. Это же новое, новый тренинг уже между ними. Не только с родителями, но и между ними. То есть, друзья, здесь столько проблем, что я все-таки возвращаю вас к первому пункту. И второму. Уехать так можно быстрее. И второе. Уехать как можно дальше. Но еще раз говорю, это не значит порвать отношения. Это обязательно строить отношения добрые и на уровне мыслей, на уровне чувств, на уровне звонков и так далее, и так далее. И здесь, вот на уровне звонков, далеко уехать. Сейчас средства связи позволяют родителям довольно активно понимать, где вы находитесь, что с вами происходит? Сынок, включи видео. Зачем? Включи, включи. Включил. Почему ты без шапки? Холодно же. Понимаете, то есть сейчас родители может, могут очень легко вас э, контролировать, все контролировать. Поэтому... Ваша связь с родителями, электронная связь, сотовая связь, должна быть очень тоже избирательно, тоже выверена. Вообще оптимально, оптимально звонить родителям, общаться с ними, разговаривать с ними, и они вам. То есть общее число звонков в неделю не более одного раза. Не более одного раза. Если вы далеко, вот так далее, требуется такая связь. Не более одного раза в неделю. Все, что более, это проблемно. Это проблемно для вашей семьи. Потому что это обязательно отразится на отношении мужа с женой. Если жена много разговаривает со своей мамой, то это обязательно выстроит такую энергетическую связь, которую, которая приведет вот к незрелости. Будет держать э, дочь, Мать будет держать дочь в незрелом состоянии до тех пор, пока сама не уйдет из жизни. Поэтому вот этот момент сразу надо выстраивать. Некогда прочее, прям четко, то-то, то-то, то-то, некогда там на твои... Ты своими делами занимайся, у тебя свои дела, у тебя отец там. А если нет отца, ты займись подругами, там прочее, а своим здоровьем. Дайте ешь книгу Некрасова «Материнская любовь» или «Путы материнской любви». Если вы дочь, то дайте ей книгу «Путы материнской любви». Там четко, там прям не в бровь, а в глаз, все четко она пусть прочитает. Не хочет читать, ничего подобного, примените шантаж, Но не звони, пока не прочитаешь. Хорошо, прочитаешь, я, я читаю медленно, там, хорошо, прочитаешь 10 страниц, тогда позвонишь. Ну, примерно так. То есть, и потихонечку, и беседуйте на эту тему. Я прочитала. а что ты понимаешь? Да, это все ерунда, я все, или я все это знаю, это... Давай разберемся, давай поговорим. То есть, понимаете, нужно, чтобы родители менялись. Ваша помощь родителям самая сильная... Самая мощная помощь – это помочь им быть современными, помочь им развиваться. Вот это, вот когда вы будете это делать, то тогда можно и жить вместе. Если вы сможете, первое, принять от них все, что идет, от них еще долго будет идти, если даже вы будете заниматься их развитием, их осовремениванием. Все равно это процесс долгий, поэтому приготовьтесь Принимать от них все, что идет, долго. И в то же время постоянно, постоянно помогать им менять свое мировоззрение. Разговоры, книги, примеры там прочее. Прочее, прочее, прочее. И обязательно, вот это важный момент, друзья, на большой любви. На большой любви к ним. Стоит чуть-чуть быть осуждению, неприятию, обидой. Это обязательно, это зацепка, за которую они будут цепляться, и по больному месту вас долбить, долбить, еще более вызывать обиды и так далее. Пока не вылечит вас эту обиду, пока не вылечит вас вот это неприятие, это несогласие с ними и так далее. Они будут в эту точку долбить, не они даже, это мир вас учит. Это мир вас учит, чтобы вы развивались, чтобы вы росли, чтобы вы становились более современными, чтобы вы были более счастливы, чтобы вы реально могли жить счастливо вместе. Это большая школа. Жить с родителями – это большая школа. Поверьте моему опыту, у меня опыт большой. Опыт большой и семейный. У меня 50 лет семейного стажа. У меня 30 лет, профессиональный опыт в семейных отношениях. Согласитесь, что я повидал много всего. Я сам не жил с родителями никогда. Сразу скажу, то что для меня это четко было. Я не мог женщину привести к своей матери и сказать «живи вместе». Я знаю, с чего это будет ей стоить. Я сразу ушел на съемное жилье и так далее. И благодаря этому, в советское время это было тогда, вот, потому что я сделал такой решительный шаг, сказал, нет, я буквально через, я уже 21 год, я женился, 22 года, я получил квартиру в советское время, 22 года, парни, получить квартиру, другую комнату, было непросто, но я получил, понимаете, потому что я И потом, у меня никогда не было проблем с жильем, потому что я все, никогда даже... Не планировал жить вместе с родителями. Мало того, даже когда оказалось, вот этот момент я не учел, второй, что жить надо подальше, жил близко, ну, на расстоянии пешего перехода, 10-минутного, вот, это сказалось, это отразилось. Получился развод. Именно, в первую очередь, по настоянию мамы, то есть ну, не то, что она мне говорила, разведись, разведись, а просто выстраивала так всю композицию отношений. На... Это тоже довольно частый случай, то что чтобы матери угодила невестка, редчайший случай, редчайший случай. Поэтому имейте это в виду, то что мать своего сына это для нее бесспорно, и вы ее никогда не убедите в обратном. И она будет эти права столбить, всячески их э, закреплять. И требовать от вас именно признания, что ее права главные на вашего мужа. Но согласитесь, в таких условиях жить очень трудно. Еще раз в XIX веке, тем более раньше, можно было жили, жить таким образом. Большой дом, все там вместе, то что были единые законы, правила там хозяин дома, и так далее. То есть, ну, тогда был, была такая жизнь. Тогда не было вот этой огромной разницы между поколениями. разницы в мировоззрении, в грамотности. Но в конце 19 века этот процесс уже стал нарастать. В 20-м все больше и больше. К концу 20 века уже родители никак не соответствовали своему следующему поколению. И, а сейчас тем более. Поэтому вот такая... Система отношений, она все-таки, жить вместе и счастливо, это большой труд. Продолжим дальше. Что нужно еще делать, чтобы все-таки жить вместе и счастливо? У нас же такая такое название марафона. Жить вместе счастливо. Так вот, <coughs> счастливо вместе. Так вот, нужно обязательно, обязательно. Выстроить уважительные, добрые отношения с каждым из родителей. По отдельности. Обязательно. То есть с мамой одна, одни отношения. С отцом другие отношения. С отцом, если вы дочь, с отцом. Это как с мужчиной. Нужно строить именно как с мужчиной. Потому что отец это первый мужчина в жизни женщины. И нужно соответственно так относиться. Так вот. А с матерью это женщина, и с ней надо стать подругой. То есть вот это вот, вот эти две композиции нужно решать. Это один момент. И второй момент, очень важный момент, к ним, к обоим, нужно относиться равно. Равно. В мыслях, в чувствах, в поступках. Обязательно. Чтобы и с матерью разговаривали, и с отцом разговаривали. Кстати, если вы далеко находитесь... Обязательно то же самое ваша задача – выстроить равные отношения. Уважительные, добрые, любящие с каждым из родителей и равные. Тогда вы на одинаковых ногах, на равных ногах идете по жизни. А не хромой одна нога короче другой. Понимаете? То есть, иначе вы инвалид. Иначе у вас проблемы будут, если у вас неравные отношения к родителям. Понимаете, да? То есть... Начинается уже более глубокая часть проработки всех вот этих родовых вопросов. А их море, этих вопросов, их большое количество. То, что вы видите вот на поверхности, вот отношения к родителям, с родителями и так далее, это только вершина айсберга. На самом деле, под этим айсбергом будет огромное, точнее, под этой вершиной огромное тело айсберга. И вы с каждым годом, живя вместе, будете осваивать все большую, большую, большую глубину. Без этого не получится. Я, понимая всю трудность этой задачи, я предлагаю вам очень интересный путь. В частности, у меня есть, можно сказать, специально созданный продукт для этого. Я не говорю там конкретный по родовым отношениям, это у меня... Есть несколько книг, и вебинары есть, все это есть. Но я имею в виду курс исцеления, исцеления родовых проблем до седьмого колена. То есть очень важный момент, очень важный момент. Дело в том, что мы несем в себе память о своем роде до седьмого колена. То есть 254 предка. Мы храним в себе, в нашем сознании, подсознании вот, эти вот, вот эту информацию. Мало кто об этом знает, мало кто догадывается. Конечно, в направлении э, работы с, с родителями, с родом идет процесс. И много э, книг, много тренингов, много мастеров работает на эту тему. Но так глубоко, до седьмого колена никто не добирался. А именно, глубина до седьмого колена самое определяющая. Не случайно в Библии существует такое выражение. До седьмого колена, там, там то, то, семь колен, семь колен. Все это не просто так. Семь колен – это действительно очень важный показатель. Это действительно та глубина, на которой находятся самые серьезные проблемы. И таким образом, прорабатывая до седьмого колена, все родовые вопросы, вы снимаете очень много проблем между родителями. Я думаю, в этой аудитории довольно э, грамотные люди и понимают, что мы живем не один раз. Мало того, и многие понимают, что мы иногда приходим и в тот же род, где уже были когда-то. И часто напряжение между родителями и детьми происходит именно тогда, именно на той почве, которую вы заложили когда-то, живя вместе. Часто там вы были там, или тоже в таком же отношении, или наоборот, и вы что-то сделали, и вот теперь снова возвращается вам это. Я знаю много примеров, просто удивительных примеров. Коротко скажу, только один, чтобы вы понимали. Один мужчина уже в возрасте, ему уже 40 лет с небольшим. Все в жизни не так, все ковырком. И он оно очень плохое отношение к отцу. А мать давно умерла. И к матери плохое отношение к отцу. За счет того, что они его в детском возрасте выгнали. Из дома они были пьющая семья. И они его выгнали. Потом он... И он жил там, скитался. Потом у какой-то учительницы жил какое-то время. Отец, когда мать умерла, уехал... А это было на Сахалине. От, э, мать умерла... И отец уехал в Красноярск, и вот э, учителя собрали денег и отправили к сына к отцу, чтобы вот, отец, ну, все-таки занялся сыном. Отец встретил его, два дня тот пожил у него, он говорит, ну, все, сынок, ты погостил, езжай назад. А, а мальчишке 10 лет, 10 лет. А куда, мне некуда, ну, ты же как-то жил там. Садит его на самолет и отправляет. Представляете, такое отношение. Представляете, что у мужчины у этого выросло при таком отношении отца к нему, что у него к отцу, какие могут быть чувства. А оказалось, он в прошлой жизни, оказалось в прошлой жизни, он полностью отказался от рода. Он э, принял обед и отказался от рода. То есть на самом высоком духовном уровне это сделал, отказался от рода. И когда он пришел в тот же род, от которого он отказался, этот род ему вернул это все. И когда он это осознал, и действительно очень много знаков было подтверждающих все это, он приехал к отцу, попросил у него прощения, и, знаете, выстроились отношения, и у этого мужчины все пошло в гору, он создал семью, все классно, пошел в бизнес и так далее, все, понимаете? Поэтому... Вот такие вещи глубинные можно убирать с помощью вот этого курса, который я, о котором я сказал, именно курс генетическое здоровье. Генетическое здоровье. На уровне генетики мы убираем эти проблемы до седьмого колена. Поэтому тот, кто желает действительно глубинно выстроить отношения с родителями, больше к этому не возвращаться. Особенно те, кто собирается родить ребенка, то, что это вычистить все в роду и дать ребенку чистое пространство, это великая миссия родителей. Поэтому обязательно, просто рекомендую настоятельно пройдите этот курс. Кстати, он начинается вот 15 числа этого месяца. Он очень простой, легкий, дешевый. То есть все для вас, для того, чтобы вы могли очень эффективно решить эти очень и очень непростые задачи так вот продолжаем жить вместе счастливо с родителями еще один важный вопрос это финансовый а как вы планируете с ними строить финансовые отношения очень непростой вопрос дело в том что Родители будут четко отслеживать, как вы ведете финансовое хозяйство. И будут вас контролировать. И будут вам, конечно же, подсказывать мудрые вещи. Которые полностью входят в противоречие с вашим представлением о деньгах, о их расходах и так далее. А плюс еще надо как-то с ними финансово решать вопросы. Вы же не можете. То, что вы покупаете продукты и прочее. Знаете, благодарность... От родителей получить очень непросто. Они считают, что вы им всегда будете должны. Вы изначально им должны. То, что вы появились на свет, в их пространстве, вы уже заведомо им должны. И будете должны всегда. И чем они старше, тем больше вы им будете должны. Поэтому компенсируйте какими-то материальными вещами, какими-то деньгами, вы навряд ли сможете. То, что это практически ну, невозможно. Компенсировать все их вот, все их представления о вашем доме. Поэтому, друзья мои, этот вопрос тоже надо изначально как-то с ними обговорить. Как я сказал, не отдаляться, а очень тесно, комфортно давать. Мы вас любим, все, мы готовы там то, то. Давайте поговорим этот вопрос, чтобы у нас не было. То есть Надо все проговаривать, мало того. Может быть, даже записывать. Давайте, вот, пишем, запишем. Да что вы, за что кого вы нас принимаете? Да нет, я просто помечу, чтобы не забыть, друг, у меня память, у меня много чего в голове, я могу забыть. Вот, понимаете, но все надо делать очень тонко и внимательно. То есть, постоянно жить на границе. Что такое жить на границе? Наверное, знают только пограничники. Поэтому вам... Это предстоит узнать, если вы собираетесь жить. Но ну, а те, кто живет, все это понимают. И я думаю, подпишутся под всеми моими словами. Здесь присутствует сейчас, смотрит наш эфир, присутствует моя жена Диана. Я ее попросил поприсутствовать, чтобы я не отвлекался на ваши комментарии. И попросил ее наиболее интересные вопросы мне продублировать, чтобы я мог на них ответить. Конечно, на все вопросы не смогу ответить, но, по крайней мере, хотя бы на какую-то часть. Диана, пожалуйста, сделай. Добрый вечер. А, а если родитель в возрасте и живет один, тоже раз в неделю? Ну, ведь вы внука внуком, да, и самим. понятно. понятно. А, если один, в каком он состоянии? Если человек больной, если он там живет один, совершенно один, и, и так далее, то это, конечно, здесь нужно контролировать почаще, в зависимости от его состояния, от состояния родителей. Но здесь тоже важный момент, друзья, вот это тоже хочу сказать. Когда родители становятся а, уже достаточно взрослыми и а, болеют и так далее, встает вопрос, как ли морально и материально даже обойдется, если вы будете, наймете сиделку, которая будет жить. Это не значит, что вы отказываетесь, нет, все, все нормально, вы наведуетесь, вы звоните, вы интересуетесь, вы помогаете, прочее. Так, все, но максим, говорю, как максимально долго не брать родителей, не срывать их с того места и не включать их в свою жизнь. В своей жизни у вас в этом случае ваша жизнь прекращается. Начинается совместная жизнь, жизнь с родителями. Причем в таком состоянии, когда это требует. Особого терпения, особого внимания, и так далее. Вот это вот, э, э, есть, э, э, есть, такие, э, такое направление, как э, дом престарелых. Вы знаете, я не отправлял маму туда, я организовал ее, Прекрасные условия организовал организовал сиделку, там, прочее. В принципе, до последнего она жила самостоятельно. Мало того, я настроил ее так, и она сама говорила, я не хочу жить с вами, я не хочу вам мешать, и не хочу, чтобы вы мне мешали. То есть, вот так, на такой уровень надо вывести родителей. Но она читала мои книги, все, поэтому соображает, соображала, и вот она, она заняла такую позицию. Это, конечно, требовало дополнительного внимания, прочий средств, но это был лучший вариант. Пожалуйста, еще. Да, благодарю, Анатолий Александрович. К кушающим родителям тоже одинаковое отношение должно быть. Папа ушел давно, а мама недавно, поэтому маму чаще поминаю. Одинаково нужно? Уважаемые друзья. С умершими родителями тоже не все так просто. Они и оттуда достают. <с> Если вы с ними не решили какие-то задачи. Если у вас остались нерешенные задачи э, с ушедшими в тот мир родителями, имейте в виду, эти задачи к вам придут. Через болезни, через детей, через какие-то ситуации, но придут. Поэтому в адрес ушедших родителей... Только любовь и благодарность. Снять все претензии, все обиды. Только благодарность за то, что они дали вам жизнь, за то, что сделали все, что могли в их состоянии. Забыть все, все то, что было в ваш адрес плохого. Вот это лучший вариант. И что очень важно, в адрес вот, с а, родителями, которые ушли. Уважаемые, вот вы сказали, помянуть, помянуть. Поминать тоже надо мудро. Многие сейчас, учитывая моду и какие-то там мнения своих друзей, там и прочее, и, и опять же, и родителей, поминают с помощью, ставят свечку в церкви. Уважаемые родители, уважаемые, думайте, что здесь за этим следует. Дело в том, что сейчас, сейчас, очень быстро идет процесс ротации. Очень быстро души возвращаются на землю. Очень много и в том мире, куда они ушли, тоже происходят удивительные изменения. И если вы им регулярно будете, ну там, в какие-то родительские день, там прочее, день смерти, день рождения, будете ставить свечку за упокой, поверьте, будь то душа там, или будет душа здесь, на земле, уже в виде ребенка, где-то она будет жить на земле. А ей будет регулярно приходить этой душе посылочки за упокой, за упокой. Согласитесь, что-то здесь не то. Мало того, вы за это, вы не только им этим самым вредите, вы и себе вредите. Потому что вы напрягаете их, вы вмешиваетесь в их ту жизнь. Только любовь и благодарность, все. Это безвредно, независимо ни от каких, где бы они ни находились. Я люблю, благодарю, желаю вам счастья, радости, и все. Где бы они ни находились, в каком-то слое, в каком-то эгрегоре, на земле или там, неважно. Этот посыл универсальный, и он действительно гарантирует вам добрые вещи. Пожалуйста. Да, благодарю. Если мама живет отдельно, можно ли маме просить деньги у сына? Не просто можно, а нужно. Если она нуждается в деньгах, просить обязательно нужно. Но здесь и вопрос к сыну. Сын должен сам интересоваться, нужно ли, и помогать ей в случае необходимости. Это обязательное слово. Помогать финансово родителям нужно. Но, друзья мои, здесь тоже много подводных камней. Дело в том, что просто давать деньги, чтобы у нее или у них было, так нельзя. Они будут складировать, а это застой, то есть ваши деньги будут не работать, это для вас минус, это может уменьшить ваш финансовый доход. во-вторых, Во они будут перераспределять эти деньги, они отдадут или другим детям, кому, или внукам там, или что-то, то есть они неграмотно распорядятся ими. Родителям деньгами нельзя помогать. Ну или в крайних случаях, на конкретные вещи какие-то. Там на отдых, на, э, на э, там, э, лечение, на прочее, прочее. Но помогать им нужно, выстроить собственные условия жизни. Чтобы они жили всегда хорошо. Чтобы они чувствовали заботу эту. У них должно быть все классно. Если они живут в деревне, и туалет на улице, а вы собираетесь купить новую машину, это вам глубокий минус. У вас будут большие проблемы. И прежде чем что-то себе купить, новую квартиру, новую машину, э, какой-то большой расход, какую-то поездку, или дом там где-то э, за рубежом. А посмотрите, а как живут ваши родители? Все ли у них есть? А достаточно ли компенсировали? Понимаете? То есть Поэтому будьте внимательны. Вопрос денег и родителей – это очень интересный вопрос. Благодарю. Еще да, уже 12 минут осталось. Вот такой вопрос, я думаю, часто тоже встречается ситуация. Если мама не хочет жить сиделкой, но она одна уже не может из-за прогрессирующей деменции, в итоге с ней живу я вместе со своим сыном и мучаемся, как можно разрешить эту ситуацию? Девушка, не вижу имя. Понятно. Да. А, них... Но понимаете, это явно, ведет, это явно ведет к проблемам в семье. Без сомнения. Поэтому выбирайте. Или семья, или некоторые неудобства мамы. Чисто психологическая. На самом деле сиделка будет ухаживать лучше, чем вы. Потому что вы все равно, там, у вас свои дела, вы уходите и прочее. А сиделка, это ее работа, она будет, тем более, если профессиональная. Поэтому, еще с медицинским уклоном. То есть, это нужно, нужно, нужно да, я знаю, я с нами прошел это по одну, вторую третью, пока она не успокоилась, поняла, что вариантов нет, только надо выбрать какую, и она вернулась к первой, <свят> когда погоняла меня по другим сиделкам, но поняла, что все-таки первый вариант я выбрал лучший, и она снова попросила ее. Друзья мои, у нас, я понимаю, осталось огромное количество неотвеченных вопросов. Даже эта одна тема в семье, она очень серьезная и э, она тоже э, вот за этот время не ответишь поэтому я вас э, приглашаю у меня будет 11 числа 1930 11 числа в 1930 будет вебинар именно о том как вот жить счастливо вместе в семья то есть там более широкий спектр вопросов как семью э, в семье жить без брака чтобы семья была без брака. Потому что для меня брак – это некачественный продукт. Вот это будет 19, 11 числа в 19.30. Можете сейчас прямо зарегистрироваться. Это есть в моем аккаунте. Возможность такая. Кроме да, того, ссылка друзья... в шапке профиля. Да, в шапке профиля. Дальше. Кроме того, мы обещали вам подарки. И в условиях этого марафона «Счастливы вместе» есть такое такая просьба от спикеров, чтоб, к спикерам, чтобы они дарили подарки. Я тоже дарю вам подарок. Ролик. Хороший такой, достаточно объемный, полностью раскрывающий тему. Это как распределять деньги в семье. Очень важный вопрос. Многие не знают этой темы именно в таком ключе. И на этом происходит очень много проблем. Поэтому этот ролик вы тоже можете получить. Сделайте скрин с, а, вот отсюда и зайдите ко мне там а, в сторис, да, я, там а, и а, а, сделайте вот такую заявочку, и я вам вышлю не в директ написать, а в своем сторис а, выложить да. скрин а вот как. разы, что я смотрел такой-то вебинар, а понравилось то-то несколько слов буквально. Mm -hmm. И написать в директ, что да, в директ. я и, это же и... делал. Да, я поток... это сделал. И э, вот отметиться, и я вам вышлю вот этот ролик. Он всего где-то минут 12, но очень содержательный. Как э, распределять деньги в семье. Да, э -э. многие уже по этой системе очень давно живут. И Масим зарекомендовал. Да. Еще вопрос. Здравствуйте, женимся. Скоро жених живет с мамой. 9 минут еще. Родители разведены. Правильно сделаем, что переедем за границу с мужем. Ну, друзья, вопрос переезда за границу – это отдельная тема. Вот У нас будет в следующую, в следующую среду, в следующую среду. вчера у нас был портал исполнения мечты, у нас каждую среду в 19.30. Это уже в аккаунте Анатолия Александровича? Да, это в моем аккаунте. У меня в Инстаграме будет портал исполнения мечты. И мы будем рассматривать вообще вопрос мечтания о переездах за границу. Мечтания о переездах в другой город. То есть вот этот, этот комплекс вопросов очень большой. Или из города в деревню. Ну да, да в деревне. Куда-то переезжать? Куда-то переезжать? Мы три недели рассматриваем вопрос дома, жилья, комфортно, в мечтах, об этом, кто кого это интересует, вопрос жилья, просмотрите три последних, а лучше вообще все наши предыдущие вот эти порталы исполнения мечты, потому что они взаимосвязаны, и вы придете к более глубокому пониманию вопроса жилья. А переезд за границу, это отдельная тема, большая тема, пожалуйста, в следующую среду приглашаем в 19.30. Ну то, что с мамой и с, с сыном женихом будущим мужем жить не нужно, это однозначно. А куда переезжать? Это уже нужно решить более тонко, грамотно. Еще вопрос Сева. Если мама сказала, что не отпустит сына, возможно ли жене изменить ситуацию силы мысли и жить с ответственным и независимым мужем? Здесь, конечно же, надо посмотреть, а сын-то сам в каком состоянии? Он-то готов развиваться, он готов меняться кардинально. Быть И отпущенным он... мамой. Да, он быть отпущенным. Он-то хочет отпуститься. Потому что когда мама так жестко держит, явно связь не односторонняя. Явно. Хоть он говорит, да ну я там все, там порву, я там. то Ничего подобного. Смотрите внимательно. Дело в том, что это крутая незрелость мужчины. А незрелая личность – это опасный партнер. Поэтому становитесь сами зрелыми. Вот с этим курс гармоничного развития личности – это как раз об этом. Станьте хотя бы сами зрелыми, и тогда вам легче будет решить вопрос и с мужчиной. Вы мужчине тоже поможете стать зрелым. Но без своего, собственной зрелости, без решения этого вопроса зрелости невозможно э решить эту тему. Ксения, 6 минут у нас осталось. А мы платим маме за то, что она сидит с нашими детьми. Нормально ли это? Лучше им платить няне. Mm -hmm. по, объясняю почему. У мамы есть чувство собственности на своих внуков. И это чувство собственности ломает их, э, их судьбу. Имейте это в виду. Что бы вы там ни говорили, какая бы там мама Я же помните, сказал, только одна бабушка из ста и один дедушка из ста Имеют право общаться, плотно общаться со своими внуками. Это статистика. Ну, постарайтесь попасть в это единственное место. Mm -hmm. <laughs> Благодарю, друзья. Еще у нас пять минут. А, если ну, взрослые дети 30 лет живут с родителями, удобно. Нужно ли разъезжаться? А, ну, имеется в виду, они не, не женаты, скорее всего, если живут вместе с родителями, взрослые дети. Или, ну, непонятно. Ну, видимо, да. Ну, поэтому и не женаты. Потому что, живя с родителями, построить свою личную жизнь очень трудно. Очень трудно. Те, кто засидел с родителями, обязательно будут иметь проблемы в создании собственной семьи. А если создаст, то будет с проблемами. Делать, особенно для мужчины это важно. Мужчины сразу, как только закончил учиться, немедленно от родителей отделятся. Девушка может еще пообщаться какое-то время, но тоже... При замужестве сразу в моментальную сторону. <как> Поэтому, друзья мои, это очень серьезный вопрос. Поэтому у кого есть эти проблемы, пожалуйста, приходите к нам в Академию. Я не просто рекламирую, я знаю качество того, что мы даем. Мы даем действительно путевку в счастливую жизнь. Независимо от того, живете с родителями или нет. Все равно вы будете счастливы вместе. До свидания. Благодарю вас.